В года без времени, в года глухие и в страшные жестокие года, По каплям в Россию сохранили, Хотя бы жизнь совсем не берегла. И вот теперь, когда от долгой фальши уже погибло столько душ людских, И все вокруг порушили, сломали, Мы оказались без корней своих, выдали нам бесценные крупицы истории, а Богу не совсем. Ее черты, портреты и страницы, Как хлеб и воздух, нужные нам всем. Чтоб, наконец, открыть реальность мира, В котором предки жили, мы живем. И чтоб ничто Россия не забыла О прошлом истинном своем. Чтобы народ наш подлинно великий Не стал безвольным и тупым скотом. И чтобы лица, а не только лики, узнали. Чтоб сомкнулась связь времен Разъятая немыслимо жестоко, При звоне лозунгов и шелести знамен, Чтоб, напитавшись правды чистым соком, Россия сбросила б свой тяжкий сон.